Добрый день, меня зовут Валерий Идович, я врач-эндоскопист Швейцарской университетской клиники. Сектор моего интереса это гастроэзофегальная рефлюксная болезнь, болезнь желудка, гастриты, также полипы толстой кишки, также полипы верхнего отдела желудочно-кишечного тракта. Что мы можем сделать? Это прежде всего взятие биопсии, а также удаление ряда образования эндоскопическим путем. Приходите к нам лечиться.